привет народ! редко выходит на этом канале видео но вот очередное видео про станочки можете меня поздравить я взял себе первый свой фрезерный станок токарник к токарнику уже привык даже менять неохота, но скорее всего в скором времени придется с ним распрощаться и взять другой, а сейчас привез транспортной компании фрезерный станок, модель OF-55, вроде OF-55. Спасибо Сергею с Нижнего Новгорода. У кого был приобретен этот станочек, станок, в принципе, в хорошем, ну, в хорошем достойном состоянии. Все легко крутится, все в таких люфтов люфтов нету все легенько все крутится все легко это опускание стола здесь подачи есть автоматическая подача вверх вниз и влево вправо как и есть поперечный ну, поперечный а вот это только ручная шпиндель вертикальный шпиндель горизонтальный чего хорошо что у него конус км4 как на станочке на токарном грубо говоря хотя вот с таким, с таким хвостовиком туда уже не засунешь но все равно к примеру есть вот такой переходник давно он у меня лежал есть переходничок как раз с отверстием для фрезерного, я его почти никогда не использовал, он чуть убитый, вот. так что все удобно, все хорошо, даже родной колпачок есть от него, вот. надо прикрутить только его, плюс а, у него шпиндель вертикальный, можно использовать как дрельку, грубо говоря, хотя у меня станочек сверлильный есть, вот. но здесь тоже можно нет нет периодически что-нибудь делать если мы им не пользуемся зажимаем просто и все стол без заездов практически тут вот какие-то симметричные отметены я даже не знаю что это такое заводской наверное скорее всего еще не шабренный стол заезды только вот эти в остальном стол в хорошем состоянии даже родная защита винта есть вот Тоже, кстати, бывает, что ее нету И СОЖ есть Ну, насос СОЖа Тоже хорошо Станок 74 года Плафон есть Даже штурвальчик вот есть Бывает, говорят, штурвальчиков вот этих нету в комплекте вот переключение, подач вверх-вниз, влево-вправо. Это подачи, это таблица скоростей горизонтального шпинделя и вертикального шпинделя. Вот идет горизонтальный шпиндель, вот вертикальный шпиндель. К примеру, горизонтальный 95, вертикальный 110. Вот разница по оборотам, да, примерно в 30 30 оборотов. Здесь 60 оборотов. Ну, смысл понятен, да? Также присутствуют линеечки для удобства. Здесь вообще-то должен ограничитель стоять. И сюда ставится, к примеру, там 50 миллиметровый, да, сколько там пройти надо, 50. И он в нее упирается и все. Это уже ограничено он будет 50 й будешь двигать также линеечка есть вертикальная ну более ранних моделях наверное здесь вот я видел что здесь тоже линейка есть у шпинделя не знаю вот в этих моделях в 70-х годов наверное не было его может быть не было а может и должен быть хотя вот здесь отверстие есть какой-то может быть даже и под линеечку в общем станочком доволен к нему еще Идет родная, родная ваночка. Потому что в основном смотришь, у всех ваночек нету. В основном всегда вот так. А это вот широкая ваночка. Не знаю, будем использовать, не будем использовать ее, но она есть. Вот она. Естественно, Сергей его подразобрал, чтобы покомпактнее он был на поддоне. Это плита мотора. Сам мотор. Вообще, как я знаю, что у них идут, они вообще двухскоростные, но по скоростям шпинделей я вижу, что там он не двухскоростной, скорее всего обычный односкоростной мотор. Поворотно-наклонный на столик к нему есть. Есть к нему хобот, но нету серьги. Серги. Ну, сергу я думаю, придумаем. Вот от него плафончик. Сергей его замотал аккуратненько, чтобы ничего не попадало. Также есть шомпол к нему. Также он дал чуть-чуть оснастки, но которая облегчит вначале. Уже можно будет работать. Цанговый патрон. И вот такие цанги. У меня есть всего одна такая фреза. Она никуда не подходит. В большой размер. Также он дал две фрезы. Как я понимаю, это концевые, что ли, фрезы или как они называются. Я еще сильно не разбираюсь в этом. Вот такая фреза. И вот такая. Уже очень хорошо. Есть самговые патроны, есть две фрезы, как бы уже можно работать. Также, когда я уже знал, что придет станочек, я на Директ лоте заказал вот такую балеринку. Как она правильно? Ну, я балеринку называю. Вот, вот сюда вставляется резечек. Двигай как тебе надо. Влево-вправо. И обрабатываемая деталь. Тоже КМ4 конус. Все. Под шомпул. Только единственное, что здесь шаг другой, придется сделать новый шомпул. И это я уже тоже себе болевиночку заказал. Также есть мол, это или крепление чего-то. Может вот этого. Вот надо теперь разжиться вот такими болтами, креплениями Т-образными. Т вот и вот, вот сюда не подходит Вот такими надо разжиться Притом разной длины Надо разжиться прижимами Вот у меня и вообще ни одного прижима нет Постараюсь сам изготовить Может быть где-то разживемся за недорого Ну короче надо скомплектовать Минимальный наборчик Чтобы уже можно было приступить на нем к работе Все, в целом я рад Станочку доволен Будем осваивать фрезерный станочек вот такой of 55 фрезер его по покраске сейчас не знаю времени навряд ли будет но в принципе он еще более менее просто надо будет рабочую грязь с него чистить и пока так и оставим скорее всего И пусть стоит сейчас надо он будет вставать вот сюда вот до этой колонны надо мне будет разобрать сейчас стеллажик убрать сверлилочку оттуда и фрезерный встанет туда, ну естественно надо бочку с водой накрыть, чтобы туда ничего не летело туда установим ну, в следующем видео я уже покажу э, установленный фрезерный станок ну естественно как будет вставать оснастка также я себе изготовил 20-тонный пресс он еще не покрашенный, я по нему видео не на этом канале на канале инструменты и приспособления он там будет выложено да и также в дальнейшем наверное, по станку там же и будет выкладываться по фрезерному вот такой пресс и чуть-чуть сделал оснасточки втулочки разных диаметров 48, 45, 43, 38, 57, 40 под выпрессовку, именно этот стеллаж идет со втулочками Вот это вот для выпрессовки пальцев вот этот палец был проточенный, чтобы можно было он в поршень заходил и не застревал там. Выпрессовываете пальчики. А здесь уже не втулки идут, здесь идут уже цельные, просто разные длины. Там 160, 150. Тонкие, разные там Чуть-чуть вот оснасточку тоже на токарном сделал. Вот под этот прессик. Он все давит, все нормально. Вот, я пытаюсь сделать шкивы, и мне вот как раз надо было. Так, где она? Вот. Я делал шкив, вот он вот такой ровный. Видно, да? Я проточил металл десятку. 6 мм снял из десятки. Сделал конусок. Но ответную часть я взял просто тупо чугунный диск тормозной. И в нем сделал вот эту посадку чтобы он туда садился но был косяк в чем я начал давить вот видно да он его продавил все результатом пресса осиливает это для чего это еще сам ручей идет как ребро жесткости и плюс еще мне надо было именно дополнительное ребро жесткости ну не только ребро жесткости надо чтобы когда шкив будет готовый из-под ручья или хотя бы на уровне ручья было вот такое выпирание это чтобы можно было вот это один шкив. И вот когда второй шкив будет с ним стыковаться, чтобы не было у них вот здесь зазора. Вот здесь будет жопка выпирать, и у того шкива у второго будет выпирать. И они соприкасались вот этими выпирающими жопками. И вот. И будет все как получается. Вот для этого была сделана вот такая пресс-форма, оправка, как правильно назвать. И он почти его выдавил, естественно, так как я здесь проточил, а здесь тонкая часть получилась, естественно он лопнул Я думаю видно, да, если на свет посмотреть, видно Короче, он лопнул, надо сделать такую же, только металлическую Двадцатки у меня нет, есть только десятка Вот она, я ее вот здесь уберу, вот под эту часть И усилю вторым, вторым листом, вот таким И будет тогда двадцаточка. И можно будет тогда гнуть вот такую сердцевину, второе ребро жесткости и как раз выпирающая попка для стыковки между собой двух шкивов. Не вот этих двух половинок, это будет один шкив, а именно двух шкивов. Ну, потом я как-нибудь покажу. но это уже будет про шкивы, скорее всего, на канале Мини Трактор 56, там будет это все. Тематика-то у меня разделенная. Про станки которые Станки делают станки <смех> Но реально здесь сверлилка помогала да? Про станки на канале инструмент 56 Мини-трактора на канале мини-трактор 56 Этот канал Отсюда, с этого канала вся тематика разъехалась По другим каналам Чтобы не смешивать все в одном На канале мини-трактор 56 Сидят самодельщики-трактористы В основном да. На инструментальном канале Те, кто интересуется станками Самодельными инструментами Вот туда вся тематика вы пересеклась переехал точнее этот канал пока завис здесь я просто выкладываю разную информацию вот. этот станок будет продан клиент на него уже есть честно продавать жалко я к нему уже привык у него сделана все рабочая зоны но во взамен ему придет такой же станок да-да-да Кто скажет, что ты шил на мыло меняешь Так надо Придет точно такой же станок Не отреставрированный, я его буду реставрировать Просто он идет в комплекте Еще со сверлилочкой как Грубо говоря, и цена у него вкусная Просто получается Так что с этим распрощаемся и его брат Прибудет сюда Ну все, ладно народ Просто хотел Показать, что приобретен первый мой фрезерный станок На котором будем учиться фрезеровать И тому подобное Да, ходы у него маленькие У него головку фрезернуть, к примеру, на нем не получится Хотя изначально была такая цель Сразу на будущее скажу, что будет искаться второй фрезерный станок С ходом, да, там 550-600 мм, сколько там есть Чтобы можно было автомобильные головки ставить и фрезеровать Плоскошлиф на плоскошлиф я еще пока не замахиваюсь. Пока будем искать второй станок. Этот станочек будет потом чисто для фрезеровки. А тот станочек будет чисто для головок. Он будет сразу настроен на фрезеровку головок. И будет только для этого. А именно вот этот станочек он взят для фрезерных работ. Именно для фрезерных работ. Потому что постоянно по он хороший, прослужит, в принципе, ему уже, грубо говоря, 26 20... лет этому станку. Я думаю, он еще столько же прослужит. Потом будет обзорчик по состоянию, там шестеренок и тому подобное. Ну все, народ, спасибо, кто досмотрел. Всем удачи, всем пока.